Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Милкон. Меня зовут Никита. Что это? Это Resident, это Resident Evil uh, 4. Потолкни нас, Санчо! Ансо. Сам ты, Санчо. Вот так сходу, да? Ну блин, они юмористы такие. В этой игре прям они все такие юмористы. Это ускорит дело. Я залазил все. чего я дошел. Но мы же торопимся. Что-то можно двигаться. Ты любишь экстрим? Вау, а можно в VR Кстати, у вагонетки есть хпшка, мне это не нравится Все понятно Ага, надо Я помогаю Ага, ага, а ты что делать будешь? а ты чем займешься ясно там что-то назревает да я наклоняю ее где нет нет козел да я перезаряжаюсь нормально да что они тебя так любят? Да вообще что-то докол... докопались Вообще прям жестко на меня докопались Вообще поворот. Не знаю что им от меня надо А что такая скорость? Она же должна регулироваться как-то А так она не должна делать Успел Надеюсь магонетка выдержит Можно было так сделать, окей. А! Есть подстрик. Фак! Куда он да взялся? Да блин, в упор, но.. В упор-то попасть-то можно. Почему мне этот Сачу панца, не помогает? Это было изи. Так, целься. Это было изи. Ну, у нас в вагонетке еще больше половины хп, так что нормально. Хорошо, что я перевел. Там бы мы бы слетели с рельс, да? Вообще, стрелка так по выстрелам, я не знаю, что переводилось. Это может какая-то особенная стрелка. Но эти стрелки, которые я видел, они так не переведутся. С выстрела. А, все, тормоз? А, так это была коротенькая дорожка. Могли бы, в принципе, и в прошлой серии прокатиться тогда. Все. Ну. Боюсь, это только начало. Как это? Ну все, в замок я точно не вернусь Там спрей остался в подвале Ладно Я сам себе это прощу как-нибудь Постараюсь Забыть Так, что сделать с короной? Давай ты кинешь Кидай Я хочу отбить Хочу отбить Кидай Ладно, понял Луис, не толкайся, у меня тут как бы это. Вот такой, видел? Ладно, этого коня пнем. Этого коня пристрелим. Что, Что еще кто-то? <связь> Она вниз упала, правда. Ай! <связь> да подвинься ты, ну помоги. Вот у ворот, видал? Да все, ладно, сожру траву. О, кстати, создать. Давай так сделаю и съем ее. Секу я только сейчас заметил. Ты когда нажимаешь, он показывает, сколько он восстановит. Вау! Ничего себе! Я только вот этого знал! Как так-то? Так, ладно, где чувак с динамитом? Ты что ли? Зажигай классно зажег дед мне понравилось так ладно что по деньгам 40 тысяч где где-то мразь вот где-то качается вон а смотри какой третий да ну да я не хочу все собирать Хотя, может, что новой игре плюсы они как бы сохраняются должны сохраняться по идее и можно будет еще раз пробежать просто собрать тех которых я не собрал Ладно, я потом этим займусь. Что это? Красная трава, отлично. Могу сделать еще одну аптечку. У меня почему-то э, очень много сейчас аптек. У меня столько не было, и кстати, я могу сделать патроны. Во-первых, мне нужно сделать флешку. Мне очень надо сделать флешку, прям очень надо, потому что я свои все потратил на боссов, и теперь мне опять не хватает одного порха. Ладно ждем когда порох появится ничего страшного Нет, ничего страшного Все нормально ну-ка проверяю выстрел оп бах бах выстрел примерно со мной на одном этом на одном звуковом диапазоне примерно Потому что надо чуть-чуть перекрыкивать выстрел опять вагонетки опять вагонетки Подожди, надо подготовиться на 33 на нее даются бесконечные патроны типа эти а типа Луиз ну ладно, поехали. В принципе я готов. Первая была поездка такая легенькая в принципе. Главное наклоняться, чтобы не перевернуться. Леон такой откинулся, начали на чисто. Че? Как нас не зашило опу. Как это понимать? А чем мне делать с этим беззапельчиком? Домой опачки. Ага. Ага, ага. Ты подсказывай, если что там. Блях, какой? А, застрелю сейчас. Козел. Ты что не подсказываешь? Ты чего не подсказываешь, что там у нас эта проблема на пути? Да я вкручусь, верчусь, ладно весело, да ничего не слети мне сцы, что это паникер, паникер блин. Вон смотри едут кто-то, да все нормально, как мы вообще разгон держим до сих пор. Ага, я просто думал там кто-то есть, сквозь пламя такие бах пролетели. Но мы очень длинную дорогу сделаем Мы уже точно не в замке Остановись, а его Просто надо было чуть-чуть обстить, да? А, а По пути кто-нибудь есть? Опять этот едет Ладно, ладно, я его это Он успокоился, все нормально не А можно чуть поточнее дать? пистолет что-то как-то ах как ты козл о, -о, -о, о тихо опять все мы поехали дальше пока увидимся в следующий раз блин нифига нам маганетку сломали почти дай успокойся все все едем в другую сторону я понял намек понял а прикинь, вот он нужна, да тихо, нужна, нужна подстава так, чтобы я думал, что стрелку надо перевести, на самом деле не надо было, вот. Будет такая подстава, нет? Смотри, здесь они жуков. А, да, здесь был Лос Плагас. А что за гриб такой здоровый? Ой, да. Давайте на ходу просто выпрыгивайте, и все. Прыгай. Я посмотрел... Луис. Э... Я посмотрел, э, как выглядел Луис в оригинале. В раз Он там такой... 1, Он там Я такой, слышу. это, какой-то какой аккуратненький, какой-то, блин, немножко о, латентный, о, что ли. Хм. Ну, вроде бы, доехали. Ну да, и вроде как вообще почти без, без, без этого, как у без инцидентов. Да, нормально, это вообще на самом деле простой момент. Давай, стоп, лифт. Вот, смотри, прям гриб какой-то. Инопланетный. Бай! Как все запутано. В я опять в замке, типа, какого-то хрена. А, -а, -а, -а, а! Типа круги наворачивали, окей. Я понял, мы типа круг сделали. Крюк небольшой. Я типа опять в замке. А я думал, я далеко уехал. Что ж такое -то, а? Ну, а ты как думал? Быть а, побудь в моей шкуре немножко. Идем. У меня постоянно все из-под ног вот валится. Зараза. Постоянно. Где не пройду, где что-нибудь хлипенькое, то обязательно сломается. Где путь открыт, обязательно что-нибудь случится, чтобы он стал закрыт. Ты как думал? Это как бы судьба главного героя. Так, вагонетка, вагонетка, есть что-нибудь? Нет? Жаль Ничего даже не спрятали, ничего не оставили Ну что, враги будут? Только не жуки, пожалуйста Жуки! Еще. Вон, смотри, жук сидит, смотри Вон, вон, вон Я не успел просто так не знал. Будь Эти могут Да и хрен на них, одни слабенькие так, мне секундочку, Луис, надо. Кувшин. Девять камней, офигеть. Дай мне еще один желтый. Желтый дофига стоит. И еще один красный. Сколько оно будет примерно стоить? Ну-ка. Если я, допустим, сделаю... Что это такое? Извините, я немножко занят. Ладно, сейчас это... Сейчас, секундочку, сейчас вернусь. Так, все, я вернулся, короче, это... И э -э, случайно, смотри, что нашел. Где я только что это видел? Вот. Случайно нажал на кнопку, смотри, тут, короче, все расписано, как множитель очков самый большой получить. Получается, если сделать э, 5 разных цветов, а у меня раз, два, три, 4, 5, но мне не хватает. Мне нужен хотя бы один тогда фиолетовый. У меня, если будет фиолетовый камень, сейчас один... Да, фиолетовый Да, все правильно Да, все верно Мне нужен фиолетовый камень И тогда я эту корону смогу сделать максимально продаваемый То есть у меня прям очень много Но я вот эти сюда могу синий вставить Да, в принципе, я могу сюда и красный вставить Какой дороже, красный или синий идет? Вот, опять же-таки, пользуемся подсказкой Два красных Но два одинаковых, не обязательно красных Какой из них дороже просто? Они оба одинаковые? Нет? Вот, смотри, этот 8000 становится. 7, значит, синий вставляю. Все, синих у меня много просто. Все, а корону пока оставляем. Давай я сразу в нее тогда вставлю. Мне нужен тогда в нее вставить желтый один. Один вставить синий. А один вставить а, зеленый. Один вставить красный. И вот мне нужен еще один фиолетовый. Тогда она будет стоить Она уже 70 тысяч стоит. Тогда она будет вообще дофигище стоить. Так, где-то жук. Я тебя прикрыл вообще-то. На секундочку. Опять жуки, опять жуки, опять жуки. Это беспонтовая фигня. Бочка, желтая трава. И задание. Еще до кучи. Так, желтая трава. Давай мы сразу ее объединим. Давай вот так вот. Вот так... за что а -а -а. А -а -а. разочарование всей жизни где где пол ползет жизнь Ну что ли а нет не все это непонятно, вы сначала с трех выстрелов отлетали в канализации, с одной, тут, блин, с двух опять где-то жук. А блин, вы что такие все оттуда летите? Я вас только оттуда пнул. Вот, а так вот опять с трех. Ладно, может вопрос, куда я попадаю еще. Ну смотри, с этого опять патронов упало, потратил, и он опять где-то летит. А Бесконечный рой насекомых унес жизни многих людей, это настоящая беда. Прошу вас избавиться, а, избавить нас от этой напасти, уничтожив а, входы в их огромные улей. Отметка есть? Отметка есть? А где у них улей? А где вход в улей? Я если, я, я, я, если бы нашел бы, если бы подсказали, где улей, я бы пошел бы и да, закрылся. Так, это куда мне пойдет? Патроны пропустил? Как? Точно. С ними можно, в принципе, и это, как у вас, с пистолетными патронами уйдать. Куда бежит с сзади? И что прикрывай задницу мою? Фу, насекомые! Будь другом, перебей их. Где? Меньше болтай, чаще стреляй. Эй, я наш мозг, а ты мышцы. Ну точно. То есть он признает, что я его чисто сильнее. А, вон ульи, все вижу. Он то улей, да? Давай проверим. Блин, на натуре. А, так это изи. Пистолет сейчас расстреляю вот Да, ну в принципе с пистолета можно, ладно. Я думал винтовка урон много наносит. Это еще один улей, надо найти. откуда ты выпал так мне нужно сейчас поставить меня, да ну ты же пригнулся успел все нормально команда секунду я возьму не свой нож а они не моего ножа тут нету больше смотри какую дерзкий успел отпрыгнуть размен с ним пошли ладно они очень быстро затухают где еще где еще? Где еще? О, писеты, писеты, писеты. Что, меня там кто-то ударить пытался? Ну ты, блин, разберись с ним, что ли. Да, блин, все равно хватает. Блин, смотри, очень тяжело нажимать удар ножом. Когда вот хватает, а, этот, как работает работают эти адаптивные триггеры. Где еще один нулей? Я, получается, один нулей только не снес. Вон он, вон он, вон он, вон он. Я, в принципе, отсюда дождь попасть. Отлично. Дело сделано. Как быстро, да, я задание выполнил. Так, а чё? Я ничего не пропустил, получается. Да, вроде нет. Все четко. Идем попутно ули все уничтожили. А это что? Это за куток? И даже без таракана. Бархатисты самоцвет еще нашли. Так, ладно, в принципе. Лай -лай -лай. их в принципе видно это не в канализации в канализации их вообще даже видно не было только по глазам откуда куда он выпрыгнул а ну он там дальше был давай вот так сделаем поджарим жука живой еще Я на них в принципе не собираюсь тратить какие-то дорогие ресурсы. Да что за закуток? С сокровищем, окей. За... На них смысл тратить дорогие ресурсы, если, блин, как бы золотой слиток Б. B... В смысле Б. Блин, серьезно? Если бы я тот золотой слиток взял и этот. Блин. Вы чё, не сказали? Их, походу, объединить можно было и продать подороже. Я же не знал, блин. Обидно. Куда? А я же ульи сломал. На. Опять. Смотри. Блин, с него писета собрать не получится. Обидно. Опачки. Да ты... Вот они вообще бесполезные какие-то. Давай ему хоть разжахнем. С них синий падает. Прям хорошо. Ну ладно. Мухи так, мухи. Так, ну это проход клипка, Что, где? Ой, мимо один был патрон. Давай сюда. Смотрим, что здесь. Вау, да ты тут спрятался, оказывается У тебя тут свое собственное лого Значит, ты выполнил просьбу Спасибо, Да нет, сколько я заданий выполнил? Я точно одно задание не выполнил С... С... С... С... Чем не выполнил задание? С собакой в деревне Ну, извини, ладно Молодец! Тебе можно довериться. Так, тут, в принципе, я ничего такого нет. отличных товаров, чужак. А, о чем вообще у нас план? Точность 4,2. Неплохая точность. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост. А, мне бы вообще этот, блин, кейс бы продать бы. Но я ему могу сейчас продать, в принципе, часы. Слиток я продам, потому что, ну, у меня уже нету графин а -а -а. Так, давай нож Куплю починим по по Броник починим Ну давай, раз пистолета мы жарим Ладно, все, больше попро. ничего не буду Неплохо, ладно В принципе, неплохо Идем Пока мне все устраивает И вот обошли Прикинь, какой крюк пришлось Сделать, представляешь? А, товарищ сэр, заходите, что ли Ну, рассказывай Ч нового расскажешь? Опустись, сцену Не, я с ним поболтаю пусто. Хорошо, что придумали лифт Я одного не пойму Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто Я же сказал Мне от этого легче Ему ентарь. Раз, ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. Зачем? Вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Да что такое? Я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. То есть он его совесть замучила, да? А ну-ка цыц, Санчо Панса. За блин, данки, ход, блин, а? Ладно, ладно, будь, будь Донкихотом вообще. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Порфин. И раз уж мы добрались сюда, значит мы почти... Почти что. Но... Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. Янтарь. И... Заодно крысеныша убиваю. Плевое дело. Эшли. Это был ты. Умный парень. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. И что мне сейчас с ним зарубу устраивать На ножах? Неплохо. Или вы сами разберетесь? Так, ясно Начинаем Mortal Kombat Я знаю пару камбух. Ну, давай, давай, ладно. Ты что, подчиняешься сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Ой, ты смотри. А вот такое видел. Такое видел. Да блин, ладно. Ты совсем свихнулся? Да блин, а что делать? Стой. С ним прям надо на ножах драться. Я щетка. Соберись и покажи, что ты можешь. Ага, все, все, собрался, окей. Зачем такой солдат, как ты, помогает этой секте? Зачем? <свят> ты что, забыл, что случилось два года назад? <свят> что? Ты про Хавьер? Блеха. Да, по -по -по поговорите с друг с другом, пообщайтесь. Да, я про операцию Хавьер. Ведь мой ответ уничтожили. Наши власть не допустили это Ага, он хочет отомстить Окей, такую видал Че, я салага еще? Чуть-чуть Да тихо, тихо Тихо Тихо, тише, тише, тише Тише, тише Это была страшная трагедия. Но это не дает тебе права убивать невинных. Их тихо-тихо-тихо. Чу, чу, где он скочит, блин? Он кидается ножами еще. Ясно. Ай! Пройти, Ай! Чему ты научился? Я типа, да блин, ну стой Да все, сейчас я все э, все. А вот это было внезапно Да Ой, блин Тише, тише, тише, сейчас С ним прям чисто на ножах надо Воу, воу, воу, перепутал Чуть не перепутал кнопки Все, в углу его жмем, нормально Ладно, одну птичку потратил. Или это вторая фаза сейчас будет? Сыканул, да? Ты играли, Ты ни черта не как же Короче, он украл дочку президента, понятно. Он убил его? Или это так, чуть-чуть покоря... покорябал? Что, друг, плохи мои дела, да? Все девушки мира будут скорбеть Помолчи Вот, бери Ключ от лаборатории Иди туда И извлеки этих Паразитов Спасибо. Эшли. Жил по-мудацки. Ну, а теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются. Грустно, грустно, грустно. А, в принципе, с этим Краузером можно было бы чуть попроще помахаться. Ну, Что-то я это како. Да блин, пока привыкнешь, пока ты-то... Да блин, типа. Ну, пару раз я нормально так ему отвесил. Ну ладно, мы ему отомстим еще. Я-то думаю, мы с ним еще встретимся. Что ж, прощай. Долгий ход. Ты поплатишься, Краузер. Краузер, насколько я знаю, это вот... Э, он типа учил Леона. Они вместе были на какой-то операции. Э, блин. на Операции. И это было в какой-то игре. Э, которая не входит в основную, по-моему, линейку. Если я не ошибаюсь. Я же могу ошибаться. Вот. Есть еще трава, если что. Окей. А, подожди, я же могу на дробашь делать патроны. Еще флешечка мне нужна обязательно. Э -э они вместе были на какой-то операции. Так. К чему я веду? Почему нельзя было его с пистолетом повоевать с ним? Я попробовал. Они были вместе на какой-то операции, и там что-то, короче, случилось, я вот точно не знаю. А, так, что-то давно-давно, где-то что-то про резик, смотрел какой-то видос, вот как раз про это. Это было очень давно. Кондор один? Вышел на связь, нет. Леон, мало. Давай подсказку. Твоя мне. На башни. А я ее видел. Поспеши, иначе она такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо. Да, надо. да ладно, ты ж по ней сохнешь. Все же это прекрасно знают и понимают. А-а-а. подожди, а куда мне дальше-то? Так, это срез, окей. Я, кстати, очень много собрал этих как у. Я почти все сокровища собрал. Я вот, получается, когда вот в этом этот кусок карты проходил, я не все собрал. Это что такое, значит? Это пропустил. Я бы мог вернуться И собрать все, но Оно нам надо Блин, может собрать Может не надо Может надо Всего три сокровища Блин, давай Я, короче, может сбегаю а, И, ну, просто дорогу, если что, это Вырежу Или ну его нафиг Едите заданий Помогите мне вернуть самосвет украденную наглой э, вороной. Боюсь, бьюсь об заклад, она сейчас лежит у нее в гнезде. Это, между прочим, фамильная драгоценность нашего владыки. Ничего, э, нечего ей валяться в гнезде у глупой птицы. Продать поцарапанный изумруд. А, этот гнусный роман Салазар. Смотрю на его физиономию и оторопь. Оторопь берет. Uh, я прошу, прошу об услуге. Нужно найти способ зародовать его портрет в комнате, которая изображена на этой фотографии. Как именно, даже не знаю. Можно, например, ударить его чем-нибудь. А, это где? А, это где? Какие-то задания сложные начал давать. Может, я там еще не был просто? Мне кажется, я там еще просто не был, как бы, потому что, ну, как. Может, он что-то новое, кстати, начал продавать. Одеты. А, изв... извини, не признался. Итак, сначала. Чем я, могу тебе помочь? я могу спрей купить. Я куплю. Больше не Приходи в любое время. Так, как скажешь. А... Или нафиг. Или сходить. Или нафиг. Блин, ну идти-то прилично. Блин, прям прилично. По стенам скакать опять-то. Ой, короче, ладно, пофиг. Как-нибудь и чуть-чуть без, без, без денег будем. Ну ладно, не страшно. Пойдем в часовую башню спасать Эшли. Как бы, как мы будем потом оправдываться? Эшли, извини, я немножко Ты не успел. Эшли, держись. Потому что я как бы пытался там прокачаться. Как-то нет. Ну все, точно, до отсюда я не доходил в игре. Это миллион процентов, как бы основной. Но мы это уже решили как бы в прошлых сериях. еще Так, стоять. Нет, все нормально. Надо перед следующей серией опять убраться в инвентаре. Опять анархия какая-то творится. Мне это не нравится. Мне нужно, чтобы все было нормально. Так, а, стоять. Но это, кстати, скорее всего, почти конец замка. Я так думаю, мы почти прошли замок. 11 1 глава. Мы приш... 11 главу прошли. Осталось 4 главы до конца игры. Не так много. Здравствуйте. Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Так, и что, как будем бороться? Однако, боюсь, твой путь завершен. Почему? Прогнать нарушителя! А, и этот же еще красный должен быть, этот ученый, жукоподобный жу жу ученых. Они, кстати, ни разу море дыды не делали как в оригинале идет идет идет садюга о идет еще один как хорошо что у меня много патронов пацаны извините пять секунд двоих Тамбухи реляк не мутируй. Сейчас, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас секу подымусь. Тут сокровище еще есть. Сейчас быстрее, пока меня не зажали. Да если что, дробовиком все путь наружу выберем Золотой слиток. Подожди. Или все-таки... Или все-таки тут слиток был просто золотой слиток. Блин, не знаю, ладно, пофиг. Напишет, кто знающий это в комментариях, с тем стоит, кому что-нибудь можно было сделать, или это какое, или я ошибся. Или зря его продал. Точнее, может, можно было дальше найти вот что-то, вот типа вот то, что сейчас я нашел. Ладно, не страшно. Опа, очки. А в упор-то не попадаем, прям как я. Мы с тобой почти одинаковые. Можно деревенских? Я по деревенским это соскучился. Но с деревенскими как-то поприкольнее стычки идут. Вы меня как-то просто раздражаете немножко. Материал М. Есть сокровищ? Тут что? Я так понимаю, мне туда? покровище пишет где-то. Да, нельзя сигануть. Вс, понял. Окей. А может сокровище. А, -а, -а вот хорошо, что не ушел. Хорошо, что вовремя подумал. Фиолетовый? Фиолетовый? СОТОЧКА! СОТОЧКА! НИФИГА СЕБЕ! КЛАСС! Я это продам. Все, ладно. РАНА! Рано побежал. Не успею. Ну ладно, чуть-чуть поджарился. да блин, а! да блин, а! что я творю-то, извините, я сюда встану, стой, там кто-то еще бежит, не видно обзор, закрыли, блин, пытаются в меня еще попасть, так ладно, стоямо, делаем еще флешечку, потому что, блин, капец тут бардак, флешечку делаем. И делаем патроны на дробовик. Хочу сделать, но не получается все никак. Что я могу еще с этого материала сделать? М -м Ладно, пускай на ПП будет патроны. Место надо чуть, -чуть подосвободить. Все окей. Ай ёп... Неплохо ты меня придушила. Я не успеваю как-то от огня убежать. Я не знаю, в какой момент там прям надо бежать, там прям. Опять заново, что ли? Ну мо Заткнись, пожалуйста. Огно. Секундочку, товарищ. И такое можно делать, оказывается. Ладно, попытка номер два. Надо было подлечиться просто и все. Проблема в том, что... Ага. Что? Нет, она еще встать пытается все четко так блин придется все заново собирать окей а я так тщательно все прошелся пролутал ну ладно сохрани нас откинула ну ладно ладно ладно не страшно а -а напишите про золотые слитки обязательно пожалуйста прошу Молю. где-то кстати опять эта хрень внезапно их по звуку всегда можно было найти во второй части, что в третьей, то, что, что в четвертой ремейке. А, а будут делать ремейк пятой части, интересно? Раз они шли, пошли по этой концепции. Ряд ли они будут делать ремейк, конечно, седьмой. И э, получается, какая там еще такая была? Седьмой и э, восьмой части. Вряд ли. Девятую, наверное, они уже в разработке. Я, кстати, не играл в дополнение Тень Розы, потому что... Потому... Блин, опять корону вставлять надо будет, окей. Бежит, бежит. Не заденет, не заденет. А у вот сейчас заденет. Ай! Стой, как, как бы мне побежать так вовремя? Вот сейчас он затухнет он сейчас начнет И мне надо прям За ним как-то держаться Но все равно было близко Да блин Да блин уходи! Там чувак пытается с нами Перестрелку играть Где он? Я не вижу Из за огня Не знаю, попал, не попал Ладно, пофиг, сейчас пр пр пр пролетит Так, все, сейчас он сюда идет Смотри Ладно, пофиг за ним Надо было его чуть-чуть пропустить и побежать Ай ну, Ладно, чуть-чуть задело и опять задела. Все четко. Главное на башню подняться. На башне будет босс, да? <связывая> И еще. Ага. Красиво. Я стараюсь сильно не спешить. Да, что это, я еще с пацанами. <Corona> Срез. <Down> Понятно, для чего там дырка была, в которой нельзя спрыгнуть. Все четко совпало, прям как огонь вовремя выключился. Ты че, пес? А тебя не задело, да? Сейчас я тебя достану, под люк, это такая. Ага. Ну что, у нас с тобой времени много. Того выше я не могу выпалить. Которые эти... Вот... Опачки, кстати, может могу. Получилось, нет? Не знаю, ладно, может я и зря это сделал. Так, секу. Мне получается мне он туда надо потащиться Ладно, пропущу сейчас. Камушек. и Катится себе по чуть-чуть. Ну -чуть. вот так аккуратненько сюда чупалникс. Но ну. здесь нас не должно задеть по идее. Ага. Все, он не должен больше включать их. А я должен. Бегут они, блин, на еще. Ну это ж прикол специально, блин. Видео они бежали-то. Че, еще кто-то выжил, что ли? Пойдем на разведку. Ну еще кто-то бежит. Ладно. Жахнем ему камушком чуть-чуть. <свист> а вы как хотели? Думали, только со мной такая фигня канает. Ай, блин. Мстя моя будет жестокая. Все. Да, все четко. Отлично. Довольно. Мне, мне нравится, что здесь дают там с пушки пострелять, которые тебя фигачили. Там катапульт. У тебя катапульт фигачит, что бах, с пушки отомстил. Тут из тебя вот это хотят тефтелю сделать, блин, а ты в ответочку, как бы. Неплохо, мне нравится такая политика. Не все же нам получать, не все же нам. Надо и врага, как бы, это, показать, врагам показать, кто здесь главный. Так, это сюда вставляется. И ровно соточка. А сюда мы вставим. Ну, получается, давай тогда синий вставим. И красный. Будет разные цвета. Да. Правильно я жду. Так, окей, это лифт наверх. Сейчас здесь все соберем сначала. Чтобы с полной уверенностью поехать наверх. А тут даже где-то сокровище еще одно осталось. А как мне он туда за запрыгнуть? Подожди. Там есть, еще одно Там есть еще одно сокровище. Мне его как-то надо быть. Вон. Как мне туда попасть? Вы показывает как-то вот так вот. А, так блин, вот же. Точно. Чуть не затупил. Зеркало э, жемчуг, рубина. Было уже такое. Ну еще будет. Ну и все и поехали получается. Красиво. Все красиво сделали по красоте. А, трава, трава, трава, трава. Пусть пока просто валяется. На дробаш, на дробаш патроны делаем обязательно. Все, наконец-то. Нет. ой не, не не не они что бегут меня встречать? может ну вас нафиг а? а вообще то тяжело Не успел. <свист> Заделал в холод. Где этот пес, бля? Так быстро уже до сюда дошёл. Ай-яй-яй-яй-яй. Только попробуй. Не успел, да? Успел. Да твои за нога. Ай! Ай! Нет, нет, нет, подожди. Мне надо, чтобы тут море Лас Плагас подошел туда, прям на край. Задело? Ага. Так, ладно, подожди. Не та кнопка. Не надо подхилиться. Но я того вынес, все. Блин, предательский выстрел в спину. Что где? Кто мне в спину стрелял? Я понял. Да не успел, но чуть-чуть. Ничего страшного, нож сломался. А, нет, подожди, все четко, да я, я не хотел, чтобы просто мой нож вставал Мой нож просто прочнее Все, я доехал, да? Ну все Ничего не пропустил, сокровище какой-то пропустил Обидно Или не пропустил А, нет, все четко, ну дальше все, поднялись на часовню. Море осла плагас. Броню сломали. Это все поломали. А, на патрон, патроны не смогу на пистолет сделать. Вау, высоко. скова я залез, что -то. Так, окей. Перемахнуть. Может не надо, Алешенька. Давай аккуратненько спустимся. Он перемахнул бы сюда. Оно бы еще сломалось, я бы не спал. Ну нафиг не. А, следуй за а, Вон сокровища. Скорее всего, нет. Надо идти тихонько, да? А -а -а -а -а -а -а -а. Он все равно попал. Ладно. Ну давай, отобью. Можно отбить? <смех> Можно отбивать, да я как глюк Скайвокер. Тихо. Есть. Черт, чуть-чуть. Ясно, все. Споткнулась, голову разбила. Я здесь ни при чем. Я побывал в бою, да, все верно. Я, я, я, я, я в данный момент, можно сказать. Ой. Надо купить у него материал и сделать это, как у патронный пистолет. Так, а как мне он туда попасть? Вот здесь, да, проходик. Так, давай это... я у тебя куплю. Чем я могу тебе помочь? Давай я у тебя куплю, он Больше в принципе, недорого не стоит. Верно? А, так подожди, я же все... Станулюсь самым богатым парнем на районе. Готов чужак. У, что? Спошленый ювелир? О, это о, типа я очень много продал всего, да? Прикольно. 200 тысяч. А, чиним броню. А, чиним нож. Дело. М -м я бы на самом деле много денег бы не тратил я... сейчас. Потому что мне кажется, скоро появится кейс на расширение. Можно было бы расшириться чуть-чуть. Так, я купил купил а все правильно я купил а, создаем значит патрон для пистолета что-то мало просьбы, привет давай, давай еще раз я просто патроны гай. на пистолет вообще прям что-то кончились давай я, я, я пока пока он здесь пока он нам помогает пускай патроны на пистолеты сразу Ты приобретем любое. Так, 20 патронов. Опачки, желтая трава, это прекрасно. Главное, главное сейчас все правильно нажать. Но ну, у меня, смотри, уже, кстати, максимальное здоровье-то прилично выросло. Так, давай сохранюсь сразу. Я сразу во все ячейки вообще пофиг нафиг. Потом, если надо разберется. Кому надо, тот разберется потом. Так, все. Здесь сокровище по идее. Блин, надо было сначала закрою сокровищ... с лечебный спрей, кстати. Ну, чё, а где сокровище Не понял. Короче, где-то внизу. Нет, где-то там, по-моему, было. Качается, это ее надо подстрелить, да? По-моему. Да-да-да, где-то качается где блин ладно спущу сейчас посмотрю может э, точка неудачная для обзора Посмотри. есть что-нибудь где сокровище бака дикая где мои сокровища А, -а, -а. даже так? Ну ладно. Черт, я так и знал, <premature>, что этим все закончится, но я решил проверить неустойчивую поверхность. Да я догадался уже все. А у меня там, блин, надо сходить забрать сейчас. Получается, ладно. Не страшно, ну проверка, ну блин, а, как бы все на, на, на, это, на деле проверяется всегда. Вот сейчас мы проверили и поняли, что так делать больше нельзя. И будем знать в следующий раз, когда попадемся на это, будем знать, что так нельзя. А что время-то уже так много? Уже как бы заканчивать надо. Ты в бою, да. В полете. В полете летел, воевал. Икс. Я, получается, не так много-то сокровищ замки не собрал. Деревни я не стал собирать, потому что, блин, возвращаться надо было. Там Сэшли надо было гонять, потому что как минимум в дом старосты надо было идти, чтобы там, там был подъем наверх. Так, что, мы подхилимся, кстати. Давай вот этой, какая разница. все равно, как я понимаю, полностью все хп восстанавливает. Все чисто? Сейчас, скорее всего, будет какой-нибудь типа босс или мини-босс. 4Х7. У меня материалов нет. А, есть. Может, на флешечку хватит? Есть. На флешечку хватило. Мультики. Итак, девушка у тебя. Все, как я и обещал. У кого? А, у него? Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. А, утащит вещество на остров, получается, да? А этот задержит. <Морролика> как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Садлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... А -а -а -а -а! Ты грубая, бескультурная. В голову ему. А -а -а -а -а -а. <таспартненько> А ты думаешь, что он не вернется? Конечно, еще вернется. Это же резидент. <связать> Блин, надо вообще заканчивать. Он у нас был с Ладно. Силу, что, силу бога. что за таракан? К акту. <связать> О, еще и бльется. Кто статист? кого -то статистом назвал. Для меня. Давай. Что он делает? Я просто не пойму, что он делает. Это а -а -а -а! Что? Открывайся в Я так понял, только тогда его надо отдыхать. Танца, да я не хочу с тобой танцевать. Так так Где он? А, -а, -а таракан, точно. Открывайся в Да это не... Да ты козёл. Броню сейчас поджаришь. И чё? Мой крохотный человечек большие дела можно делать. Открывай свой каваль. Еще раз. Чувство, я назову, ты Патрончики ещё есть. А во, как... А почему так э, смешно типа? Мальчик с пальчик, блин, смешно. Можно мне у гранату кинуть? о можно ему так сделать сейчас. А че у всех зем это было? Может я успею сейчас? На тебе вот так еще. Он просто блеет и все. Следите за Что Тебя ждет... Ой, не попал. Да-да-да. Базарить вы все горазд. Вау, как ты прилетел-то. Да, блин, хватит, блин. Где он? Вау, вот это, блин. Ш -ш -ш. Вот это выстрел был. Да я не могу страдать, я не могу в тебя попасть. Где он? Где ты? А, вот он. Да ты заколебал. Да не могу я стоять. Это, это, ладно, ладно, я тебя понял. Это было неприятно, между прочим, так как хпшек-то не так много, может ему нафиг устроить фейерверк СПП, а может Валера, настало твое время, разочек хотя бы. Нет, все, больше не рискуем, я думал он остановился, тебе что надо, окститесь, ну а чем мне делать, стоять на месте что-ли, ждать пока ты меня завалишь? Глупый такой, не могу. А, все-таки она взрывается, когда я к ней подходу, получается. И ч? Глаза на сладкое. Деликатес, он там сидит. Ну где он? Он просто постоянно перемещается, меня это немножко раздражает. А, он сейчас на меня пописит сверху! Он пытается на меня пописить! Пытается... Какой как, как пафосный и важный дядька, а? Может джахнуть ему с э, револьера, когда вот он вниз упадет второй раз? Не попадет. Бляха попал. Мужик, но ну у меня по птичке кончаются. Давай завязывай. А я могу его. Флешечкой оглушить. Или нет? Ай, блин, я думал, упа... упасть сейчас хочет. Где он? Я хочу его оглушить флешечкой. Да блин сожрал меня что-то <смех> козел а? <смех> <смех> сейчас все сначала блин да блин да ты козел просто блин так удачно это как удачно все было в принципе поначалу ладно в принципе сейчас переиграем Найди все мои хилки а ну вот они так, ну флешечка, я не знаю как-то. Ну, ладно, давай попробуем. Может, флешечка просто себя не успела оправдать. Итак. Я это видел уже. Лови. Сразу. Так, ладно, чуть-чуть ему жалко. Да какой статист? Вообще-то игра про меня, ничего так на секу. Ча, сейчас покажу секу. У меня просто хпочек мало было, поэтому меня сражал. Ну, но что, что, блин, когда он уже успел там поднасрать? Ага. Ага. Не, ну это попротивнее, по по чем староста. Более неприятно. Он из виду, блин, пропадает. Постоянно двигается, перемещается. Ты можешь встать просто ровно? Сейчас, сейчас, сейчас. Да я танцую. Да я танцую. Попал? Да, орёт, значит попал Тяжелая граната Может ему пасть закинуть? Где он? А, он внизу, окей Да блин Обязательно слушать Постоянно этот дурацкий монолог где он? Вот он. Насы, ты да хватит елозить-то, блин. Он просто елозит по всей карте. Еще раз. Я посмотрю, как ты Не успел. Да-да-да. Мудака. Упал. Сейчас, сейчас, сейчас. На еще. Я застрял. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Что подумают зрители? Где шутки про мальчика с пальчика? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай, ай. Только время. Чувак! Ты давай это завязываем. Мне нужно серию заканчивать. А ты, блин, тут это, шутки свои шутишь. Я уже шуток наслушался всю эту... Так, ладно. Я еще, в принципе, не так много хп. -шек. Эй, это да твою мать! Только сказал, что хпшек у меня много и взял. вот Просрал сразу все. Так, а если я вот это сделал? А если вот, а, смотреть, значит, а, создать, значит, вот это вот создать, а значит, вот это вот сожрать. Окей. Вау, вау, не попал. Засел там так еще, главное, еще и это. Ладно, пофиг. Когда будут новые реплики, я еще которые не слышал. Там у меня пытается сожрать, я понял. Я, в принципе, начинаю понимать, что он делает. Где он, блин? Открывай свой Хавань. Ну открой. А блин! Блин, задел, ладно. Ай, зря. Нет, нет, нет. Опять пошел этот дождь, бля. Не, не, не, не, не честно, не честно, не честно, не догонишь. Ну да. О, мужик, я иду. финишки вот такую видал еще ну, так ты пытаешься вообще-то и я пытаюсь все честно дробашом проблемы чуть-чуть ну с ним с дробашом воевать это ах ты твою мать а он всё сломал здесь, а в котел а, типа то что он маленький, у него комплекс опять этот а но ну, он короче маленький, у него комплекс, он захотел стать большим, он превратился в вот эту здоровую херовину э, -э, -э, -э. не успел ага можно было с револьвера ему жахнуть, в принципе. Блин, задел. Ладно, у меня хп много. В принципе, он должен сейчас отлететь. Где? Кто, черт? О чем а что -а делает? а что, где? Я тебя даже не видел. Ой, мимо. Да, смешно, да. сейчас обосусь. Почему против слизи нету в воротиках? А ты мне уже выдал роль, да? что я пропустил. Как, как я, когда, когда я стал мальчиком с пальчиком, что-то я про, про, втыкал момент. Где он? А он сейчас э, картеч выпустит. Ага. Есть греночка еще? Может все-таки получится его заглушить все-таки? Получилось? А Она, короче, ненадолго его оглушает. И у меня опять хпшек нету. Ладно. Все-таки с винтовки как-то пободрее было, да? Его гасить, чем с пистолета. Да блин, это подстава Вот эти он плев плев плеваки оставляет свои. Блин. Нечестно, это была камбуха, он на ловушек понаставлял. Капец, у меня нет хилок. Мне только что было целая куча хилок, а сейчас нет уже. Нечестно. Я, я, я должен его держать в поле зрения, еще и это как его. Ага. Ой, не успел. Может успею, я ему жахнуть как Я тебе нормально так сейчас курил с револьвера, ты че? Опачки, опачки, опа, тулечки. финальная камбуха! Бог любит троицу. <решит> <решит> <решит> <решит> Есть. <решит> да вы ему нахрен вообще не сдались. Что даешь? А, румяна? А что я не собрал? Материал М, да? Внизу там? Я пойду соберу. Правильно Люня, отдышись. Блин, все аптечки потратил на него. Ладно, револьвер зар... зарешал. И винтовка. Револьвер и винтовка зарешали. Так, мне нужно сохранение, Пошли. и на этом закончим. Надо спешить. Тыкс. Ну денег у меня, кстати, прилично вообще. Опа, и, и хилочка прилетела сразу. Неплохо, значится. Поехали. Отлично, отлично. Получается, от остался только этот Седлер. Остался только Седлер, сейчас от отправимся за ним. А, ну еще этот кр кр кр кр крейсер, блин. Краузер. Точно. Ну, я, я, я, я еду. Да подожди меня. А ты с винтовки не попробовал бы его снять, что ли? Получается, Адочка должна мне помочь. А Адочке же нужен янтарь. А янтарь у, у Краузера, получается. А, значит, значит, получается, нужно как-то объединить наши силы. Объединиться нам с Адочкой. Надо как-то ходить и объединиться с адочкой получается ну вот как бы я и адочка вот чтобы мы вдвоем пошли а, два задания в замке не выполнил получается ладно пофиг ладно пофиг главное рыцаря там сильного убил все торговцу стало от этого проще жить такие коридоры большие без лута Записка экономики. Я подвел вас, милорд, и я не сумел исполнить вашу последнюю волю и уберечь мальчика от греховного пути. Я замечала, что еще в раннем детстве господин Рамон проявлял свою злую натуру, узнав, что одна из служанок дала ему шутливое прозвище мальчик. Сакунишко, блин. Мальчик с пальчика Рамон позвал ее в свои покои, приказал ей встать на колени, вынул из кармана флакон серной кислотой и плеснул бедняги в лицо. А юный господин с удовольствием глядел, как слезает кожа с лица, бьющийся в муках служанки. И его кровавая ухмылка, а, кривая ухмылка даже спустя столько лет снится мне в кошмарах. С годами натура мальчика проявлялась все сильнее, и вскоре эта дьявольская сект, а, секта поняла, что может завладеть его бедным сердцем. А, Проклятый, негодяи. Они обманули господина Рамона и превратили его в свою марионетку, превратили. Но что еще хуже, они выпустили лас-плага, с которых род а, Салазаров так стремился удержать в заточении. Владыка Диего. Смею заверить вас, что я буду беречь господина Рамона до последней минуты жизни. Какая бы судьба не постигла нас. Я сложу, служу роду Салазаров со дня моего рождения. Я выполню свой долг. Пусть мне и нет прощения. Понятно. Получается, Салазары э, хранили как бы, этот Лос плагос в заперти. Ну, короче, это все понятно. Подмяли под себя. Видишь, один неудачный правитель, все-таки не вплавь. Один неудачный правитель и все пошло в тартарары. Получается вот так. Так веками хранили, получается, а тут один неудачный вышел и все капец. Ничего нет тут. Ну, поехали, мне надо сохраниться. Чё? Чего ключей нет? Ой, Аночка. Что ты ищешь? Че мы вместе едем? Погнали. Можно сказать, это будет на, наше с тобой, э, типа, свидание. Глава завершена. А, ну, давай, ладно, сохранимся вот здесь. И на этом закончим. В принципе, неплохо. Неплохо идем. Неплохо идем. Осталось... Э, глава 13. Начало, да, получается? Осталось три главы. Три главы это не так много, я думаю мы справимся Эшли вылечим сэдлера победим, Адочку заберем с собой а Так Эшли потом удочерим И будет у нас семья Ада, Эшли, Леон И как это будет? Леа Леа Типа Леон, Эшли, Ада Или Лаэ -e. Или Элла О, oh, точно, Эшли, Леон, Ада Элла, семейка Элла